Запрещаете ли вы себе удовольствие? Конечно нет. Не торопитесь отрицать. Запреты на получение удовольствия есть у большинства людей, и проявляются они по-разному. Запреты существенно снижают качество жизни и блокируют сексуальную энергию. А это потеря счастья, молодости, материальных благ, проблемы в личной жизни, низкая самооценка и неуверенность в себе, скука, апатия и, как итог, депрессия. На марафоне по коррекции сексуальной энергии от Центра психологии и коучинга имени Константина Довлатова у вас есть превосходность возможность познакомиться со своими запретами на удовольствие и попрощаться с ними навсегда. Заодно снять блокировки со своей сексуальности. Регистрируйтесь на марафон прямо сейчас, получите ценный подарок, пройдите марафон и раскройте свой чувственный потенциал, чтобы каждый день наслаждаться наполненной удовольствием жизнью, работой и общением с близкими и любимыми людьми.